на клубнике приветствуем всех сейчас мы вам расскажем и покажем об эксклюзивной раме индивидуальная так сказать разработка принимаем заказы на изготовление нестандартных мотобуксировщиков длина буксировщика будет 1700 и ширина 600 на данном мотобуксировщике будет установлен Реверс-редуктор. Мощность двигателя будет 15 лошадиных сил. Двигатель Лефан версии Pro и немножко по порядку о самой конструкции. Вся конструкция рамы сварена из профиля где-то 20 на 30 с толщиной стенки 2 мм. Это у нас выполнен подрамник для рамы. Под узлами и агрегатами будет стоять профиль уже 20 на 40 с толщиной стенки 2 мм. И непосредственно в конструкцию рамы варены элементы уже на вазерной резке. Для точного соединения валов катков и также чтобы было все параллельно друг другу каждая сторона где будет установлен у нас двигатель и реверс редуктор те основания выполнены из профиля 20 на 40 с толщиной стенки 2 мм тут непосредственно будет стоять двигатель на подмоторной плите а тут уже будет стоять реверс редуктор выход вала будет получается на правую сторону не на левую как это обычно кто заказывает с реверс редукторами то мы одну сторону глушим потому что уже реверс будет стоять на выход звездочки будет на правую сторону смысла нету мы глушим это место чтобы меньше попадало грязи в подшипнике, ну и соответственно чтобы она там не скапливалась у данной рамы нереально большой багажный отсек также где будет находиться груз, тут все усилено профилем 20 на 20 также с толщиной стенки 2 мм конструкция рамы универсальная заказал мотобуксировщик на подпружиненных склизах и управление у него будет с модуля толкать. То есть сзади него стоять и управлять он не будет. Будет находиться спереди. Ну и соответственно таким большим буксировщиком повернуть при помощи руля очень будет тяжело и сложно. И это конкретно будет физкультура для рук. Конструкция выполнена очень надежно. Не подвержена на скручивание. В отличие, например, от лазерной резки, где устанавливаются подробники из листов, вырезанных на лазере, такой буксировщик будет очень слабый так как подрамник может увести на профиле уже такого не будет профиль надежнее и жестче лазера лазер может быть и симпатичней, но в лесу вам ни к чему эта симпатия вам главное надежность чтобы у вас ни один сварочный шов не разошелся не лопнул и рама вам прослужила долго гарантию на все Рамы мы даем 3 года, это более чем достаточно. Рамы у нас выкрашены порошковой ударопрочной краской, то есть она не боится как ударов, воздействия окружающей среды, химических реагентов в виде там, бензина, масла. То есть с первым дождем краска у вас не слезет, прослужит долго. Также на всех буксировщиках это установлена перегородка багажного отсека. На случай чего, вдруг если вещи сдвинутся, чтобы они не оплавились об горячий двигатель, либо обголовку цилиндра. То есть это часто бывает, у кого нет э, данной перегородки. Вроде несущественная конструкция, но зато очень полезная. Не хочется испортить свой дорогой рюкзак или прожечь куртку с палаткой кто что возит данного типа буксировщики исключительно ставить только с реверс редуктором так как на случай чего назад уже за руль не потянешь ну и либо где застряли будет тяжеловато вытащить так как буксировщик будет иметь достаточно большой вес со своими габаритами и шириной и это ему допустимо конструкция рамы универсальная в дальнейшем можно его будет перевести как на катковую подвеску на цельно-резиновые колеса то есть мы не ограничиваем в будущем смены подвесок такие буксировщики в основном приобретают мужики которые занимаются промыслом прокладывают себе дорогу до изб так как площадь опоры у данного букса будет очень большая ну и соответственно просадка в рыхлом снегу будет минимальной на один квадратный сантиметр будет приходиться наверное грамм 12-15 не больше ну и уверенность самое главное спокойно доехать спокойно приехать и еще привести добычу с собой за раму мы ручаемся сварочные швы выполнены хорошо на видео это видно. А где не зачищен, ну, то есть уже можно видеть сварочный шов. То есть все сделано качественно. Так что кто надумал себе нестандартный буксировщик по индивидуальному заказу, Можете писать в личное сообщение клуба. Обговорим с вами заказ, все детали его и, соответственно, что будет у нас установлено. Все посоветуем, делаем все на совесть, как говорится, делаем все как для себя. после просмотра видео хочется увидеть от вас ваше мнение что вы думаете о таких длинных буксах для чего они больше годятся пишем в комментариях обсуждаем нам самим интересно очень узнать ваше мнение а как соберем этот буксировщик будет еще второе видео продолжение его и вы также посмотрите что по итогу у нас получилось. Ждем под видео ваши комментарии. И если кому понадобятся такие большие, нестандартные буксировщики, просим обращаться в клуб владельцев мотобуксировщиков. Спасибо всем за просмотр. Пока!